Всем привет, ребята, меня зовут Саша. И вы попали на канал Кэт Аватарии. И да, я еще не могу привыкнуть к новому названию канала. Сле резкие изменения. Да, я понимаю. Но все же, я буду снимать ролики с этим названием канала. Да. Мне так нравится, я так решила. Все. Вопрос окончен. Это видео 10 фактов обо мне. Итак, первый факт. Я все время на каникулах не улыбаюсь до обеда. Второй факт. Я настолько ленивая, что я могу целый день сидеть в компе. Третий факт. Мне всегда лень выходить удалять. Даже если я уже собрана. Четвертый факт. Эм, я по вещь. На один раз. Один раз используюсь и больше не Пятый факт. Я все время думаю, что я забыла закрыть дверь. Шестой факт. У меня привычка разговаривать спуски. Седьмой факт. Я обожаю. Что я обожаю? Как стопать да там реально. седьмой факт у меня память о курице вот сейчас я ее просто восьмой факт если у меня есть деньги, то я их за один день сразу же потрачу девятый факт э -э я люблю жрать и вниз салатками. десятый факт люди которые меня бесят я начинаю на них психовать, орать и как мы должны уделять внимание. Да, здесь, здесь фактов реальной жизни. Просто, блин, И так, на этом все. С вами был Кэта Ватария. Да, я поняла уже все. Можете ставить дизлайки, лайки, дизлайки. Репутацию будем только поднимать. Так что ставьте лайки, если хотите. Так что, кстати, не забывайте хоть в не небо, мне будет как-то плевать. Также заходите в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на неё, а также э, подписывайтесь на меня ВКонтакте. Подписывайтесь на мой канал, чтобы пропускать новые ролики. А чтобы вообще не пропускать, то нажмите колокольчик, который рядом с подпиской. Вы вообще будете топчиками. И по этому случаю я решила устроить конкурс. Так, вы должны поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, в комментариях написать уча я участвую и ссылку на ваш ВК. Победителя я выберу 10 августа. А кто тот, кто выиграет, получит бесплатный пиар от меня, а также сигнал. Поэтому ждите ребята. Обязательно ждите. На этом все. Пока. А я не говорю пока. Окей. Одиннадцатый факт. Вот.